Я в законе своей жизни пропишу единым пунктом, будь что будет. На одном месте долго не просидеть, со скуки умрешь. Каждый новый жизни день это новый ее путь. Брать, не брать, брать, не брать. брать, не брать Я брать, хочу брать. все и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 бьется мой пульс, буду делать буду делать делать пока бьется мой пульс, делать делать буду делать на одном месте долго не просидеть со скуки умрешь каждый новый жизненный день это новый ее путь брать не брать брать не брать брать, брать не брать брать не брать, брать, не брать.